Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о результатах в партнерской программе «Просто гейм» за 6 дней и, соответственно, скажу, что вам нужно для того, чтобы зарабатывать в любом проекте, в принципе, не обязательно, что это будет там «Просто гейм» и так далее, в дальнейшем, потому что э, за последние несколько дней у меня постоянно сыпятся вопросы и партнерские вознаграждения, как вы видите. Вот как ты это делаешь женя расскажи пожалуйста да и как раз настал наверное тот момент когда я это расскажу вот вы сейчас видите что мне пришло только пока я записывал это видео еще 38 долларов. И, соответственно, за сегодняшний день прибыль составила 163 доллара. То есть, система работает автоматически. Мне не нужно, во-первых, общаться с людьми, которые регистрируются, которые покупают тут э, сами сервисы э, э, на просто гейм. Это сервисы в основном для раскрутки Instagram. Это визитка, которая может собрать абсолютно любой стоимость. Ее на самом деле 60 долларов в год. Да? То есть, любой сервис возьмите, там или что-то подобное вы увидите, что стоимость в год более 3000 рублей. Здесь же вы можете, во-первых, получить готовый бизнес под ключ всего лишь за 10 долларов. То есть вы получаете возможность зарабатывать деньги, вы получаете возможность пользоваться сервисами. И еще самая большая ценность, которую я даю своим подписчикам, да, почему у меня такие результаты, я даю уже готовый инструмент для сбора подписной базы, да, то есть для автоматизации всех процессов. То есть представьте, вот я сейчас за 6 дней, у меня зарегистрировано 219 человек, 219 партнеров. И как пообщаться с таким количеством людей вживую это просто невозможно да? и поэтому вы можете увидеть то что вверху вот эти топовые позиции занимает вся наша команда команда инфобизнесменов то есть те люди у которых есть воронки продаж а те кто работает по старинке как в сетевом маркетинге пытается продать сервис тем людям кому это нафиг не нужно да получает ну не такие хорошие результаты вот нет автоматизации Люди устают с утра до вечера общаться. Э, там возражения какие-то там у людей там бывают, да, знаете, там есть такое работа с возражениями. Так вот, я с возражениями вообще не работаю. Мне все равно, то есть, человек должен сам принимать решение, нужно ему это или нет. Если он принял решение, что ему нужно, я думаю, что он будет намного эффективней. Того человека, которого заставили это сделать, заставили купить этот аккаунт и так далее. Ну, это как показывает практика. Ну, и не только практика. И, соответственно, вы видите, как это показывает не только практика, но и мои доходы, соответственно, от этого бизнеса. Вот, Поэтому, в принципе, все, что я хотел вам сказать, я сказал. Я поделился теми результатами, которые я получил от данной партнерки, на самом деле, та воронка, которую я использую, в ней встроены несколько партнерских программ. Давайте я вам ее покажу. Что вы получаете, во-первых, да? То есть за 10 долларов вы получаете не просто возможность участия в этой партнерской программе в этом бизнесе, да, вы получаете полноценную сайт от меня лично, это готовая инструкция для ваших будущих подписчиков уже с записанными видеоуроками. Вам останется просто вставить сюда свою собственную форму подписки и начать собирать подписчиков. Вот еще. Вам начислено партнерское вознаграждение. То есть, вы видите, даже мы с вами... я записываю сейчас это, это видео, да, а вознаграждение приходит и приходит. Давайте обновлюсь. Еще раз открою. И пришло 76 долларов. Только что. То есть, пока я записывал это видео, мне пришло более 100 долларов. А вот 38 – это 40, 110 долларов за 5 минут буквально. То есть, я ничего вас не обманываю и так далее. То есть, вы видите это все в реальном времени, так скажем. И эта система работает в автоматическом режиме. Просто в автоматическом режиме. Единственное, что вам нужно делать, друзья, это научиться привлекать целевой трафик. А этому я тоже обучаю в, нашем, в нашей системе, в нашей воронке. И, в принципе, вы можете ее забрать бесплатно абсолютно да, под этим видео, но без активации партнерской программы она будет ну для вас бесполезна, то есть вы не будете получать партнерские вознаграждения. Я рекомендую вам все-таки хотя бы начать с 10 долларов, понять, как эта система работает. Вы научитесь создавать воронки продаж, научитесь давать рекламу и, соответственно, сможете получать вот такие вот результаты да, то есть вы видите это все происходит ну в реальном времени я никого не обманываю и пожалуйста в начале когда я начинал записывать это видео было 220 долларов 2200 долларов а сейчас 2300 уже долларов то есть вот такая штука на этом, друзья, все. Если вам нужна моя система, если вы хотите присоединиться к нашей большой команде, мое обучение прошли уже более тысяч человек. Я сам являюсь основателем сервисов в интернете. У нас есть и сервисы рассылок, и конструкторы сайтов. Я готов вас всему этому научить. От вас только желание. В общем, ссылочка будет находиться прямо под этим видео. Заполните свои данные и получите от меня инструкцию сможете сегодня уже настроить готовую воронку, сможете сегодня уже получить какие-то первые результаты, если будете подавать рекламу. Вот. Ну и в любом случае начинайте собирать подписчиков, потому что именно это будет в дальнейшем являться основополагающий для вашего бизнеса. Потому что без подписчиков вы никогда не сможете сделать таких результатов. Если вы будете все делать вручную, с кем-то общаться, кого-то уговаривать, вы потратите много времени, много сил, ничего не заработаете. То есть все уйдет, грубо говоря, в такой минус. И вам это не будет нравиться. Я знаю очень много людей, которые за последние вот эти вот 10 лет до сих пор не добились каких-то серьезных результатов. Во-первых, нет фокуса, во-вторых, они действуют по старинке, когда уже есть новые технологии, которые помогают вот реально все автоматизировать и избавить вас от лишних каких-то действий. Ну, я думаю, результаты говорят сами за себя, друзья. Если вы хотите также зарабатывать, вся инструкция будет находиться прямо под этим видео. Всем счастливо и пока-пока. Ставьте лайк этому видео, если было вам полезно.